Hey, друзья, если вы искали данное видео, вы точно наткнулись на то, что именно вам нужно, а именно сменить страну или регион в App Store. Поэтому я расскажу вам все подробности, нюансы, чтобы вы знали, что к чему. Добро пожаловать на канал Apple Expert. С вами Владимир. такая, что прежде чем вы это будете делать, вы должны согласиться с условиями Apple. Вы это делаете при том, как вы только купили телефон, активировали его, создали учетную запись и в принципе всем этим делом пользуйтесь. Но наглашаю на то, что те люди, которые в данный момент, вы хотите сменить страну э, в App Store, вы должны понимать все те подписки, которые у вас есть, вам придется от них отказаться и когда вы поменяете на нужную вам страну, вам придется заново эти подписки покупать. Поэтому я вас предупредил, если вы в принципе согласны дальше действовать, просто смотрите дальше как это сделать и двумя способами продемонстрирую как это в принципе все совершить. Так друзья, как я ранее уже сказал, есть два варианта как сменить можно регион в App Store или страну. Это через настройки или же через App Store, давайте покажу через настройки, перешли в первый пункт настроек, вот самый верхний. Сюда нажимаем медиа-материалы и покупки. Посмотреть. Вы здесь верифицируетесь, подтверждается пароль. Нам нужен пункт ⁇ страна ⁇ или регион ⁇ Переходим сюда. Здесь у нас производится загрузка, и нам нужно будет уже выбирать конкретно ту страну, которая нас интересует. Допустим, вот Соединенные Штаты. Здесь нужно принять все условия. Читаем. Их все, принимаем. Итак, вот, нам здесь предлагается пункт, допустим, без карты, и здесь мы уже пишем какой-либо адрес. Адрес у вас уже должен быть именно тот, который вам нужен с Америки. Вот правильность данных заполнения, то есть пишите примерно, самое главное это город, штат, индекс, индекс правильный, именно вот. Все индексы правильные, то есть вводите в гугле вот, все первые э, реально действующие. Именно пишите там Лос-Анджелес, Калифорния, индекс. Прописывайте именно самое важное это индекс, город и штат. И все обязательно на том языке, которое это нужно. Жмем готово. Точно так же язык меняется у нас через App Store. Перешли сюда, нажали на верхний кружочек, который здесь появится. Еще раз на вашу учетную запись. И точно так же здесь прогружается пункт страна или регион. Все точно то же самое, пошагово делаете изменить страну. И дальше опять же выбираете страну и так далее, так далее. Все точно так же пошагово это все меняется. Самое главное, что правильно, достоверность информации. Так вот, друзья, вы все, я надеюсь, поняли прекрасно, подробно. Если вы что-то не поняли, я оставлю в описании под видео. Все доступно, понятно. Чтобы понять, самое главное то, что вы пишите, э, выбираете страну, город э, и штат Индекс, это самое главное То есть индекс, штат, город вы указываете точно Проводивы, э, гуглите, смотрите, чтобы не было никаких нюансов Ну и номер телефона, конечно же, подбираете Согласно того, как я вам, в принципе, показал И все у вас, в принципе, получится Будут ли какие-то вопросы, конечно же, пишите Я всем отвечаю, всегда помогаю 24 на 7 с вами, ребята Подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, оставляйте ваше мнение в комментариях. Дальше больше. Скоро увидимся!